Шандарахнет, мало не покажется. Больше не законы будут влиять на то, как мы работаем, вас могут загрести очень даже легко. Мы с вами сейчас находимся на последнем моем выпуске. Ты лук, <музык> чтобы не в этом аду. Так, друзья мои, снова здравствуйте. Ситуацию вы всю знаете, смотрите все эти соцсети, залипаете, зависаете и так далее, а мы сегодня поговорим о том, что коснется жизни каждого. Ведь отсидеться не удастся, хата с края не пройдет, я уже говорил в прошлом выпуске, кстати, он в трендах до сих пор, поэтому сегодня будем говорить о том, что повлияет на жизнь каждого человека, подробно разберем, ну и как поставить это себе на службу или избежать травм несовместимых жизней. Поехали. Первая и самая главная новость. Госдума единогласно ввела закон о фейках. Значит, сразу скажу следующее. Огромные штрафы и до 15 лет лишения свободы. Поэтому, смотрите, будьте внимательны, если вы что-то такое практикуете, потому под эти формулировки вас могут загрести очень даже легко. Будьте осторожны и внимательны. Еще одна новость. Возможно, YouTube скоро прикроет все-таки. Приходит информация, что YouTube остановил монетизацию для блогеров из Рунета. И а мне закрыл штуку? Да, конечно. Я чего я тут усираюсь, я не понял. Блогеры уже не будут получать сейчас монетизацию, то, что заработали, уже получат, а теперь не будут получать. Но, вообще говоря, все признаки есть того, что YouTube скоро могут прикрыть, поэтому, возможно, мы с вами сейчас находимся на последнем моем выпуске, поэтому пройдите прямо сейчас в описании к этому выпуску. В каждом выпуске я оставляю ссылки. Обратите внимание на Telegram подпишитесь заранее на телеграм, на мои соцсети, да, продублируйте доступ, чтобы мы не потерялись. Это очень важно. Позаботьтесь о себе, чтобы вы сохранили доступ к тому, что повышает вашу вероятность выжить. Разошлите этот выпуск своим родным, близким, знакомым, чтобы люди успели посмотреть выпущенные мной несколько вот последних роликов. Это повысит вероятность вашего выживания и процветания, ну и ваших родных, близких тоже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что невзирая на то, что Германия продолжает покупать уголь, газ и разные там вот энергоносители в России, Германия страстно ищет способ обойти эти поставки и найти способ покупать где-то еще. Я, конечно, понимаю, что Германия может найти где-то еще это покупать, но это будет явно дороже для германских потребителей. Для России тоже ничего хорошего, если Германия где-то найдет, значит, в России не купит, в России не будет там, не знаю, экспортной выручки всем плохо получается, мир сейчас озабочен тем, чтобы сделать себе плохо, на зловод. всем откушу себе руку, такое ощущение. Поэтому, на самом деле, я призываю, чтобы люди, ну, в конце концов, взяли и договорились. О, интересная новость. Центробанк снижает комиссию для физических лиц на покупку иностранной валюты с 30 процентов до 12. Самое интересное, что только вчера была введена комиссия 30 процентов, а сегодня уже снижение. У меня вопрос к вам, дорогие мои, кто-то успел купить валюты, заплатив комиссию 30 процентов? Напишите мне, наверняка вам очень сейчас обидно. Мне, кстати, тоже обидно, потому что вчера для проверки торговых систем я купил 1 доллар и конкретно в инстаграме вот запустил. Как с меня, реально собрали 30 процентов комиссию. Я, честно говоря, первый раз вижу такое, но наверное очень обидно тем, кто вчера покупал валюту. Ребят, напишите, кто покупал, мы поддержим вас. Сегодня случился пожар на атомной станции в Запорожье. Вообще, вы знаете, вообще аварии на атомных станциях вызывает ко мне какой-то панический ужас. Я помню прекрасно, когда случился Чернобыль, как я сильно боялся, переживал, и не знаю, вся страна переживала, и вот сейчас любые сообщения об авариях, там вот в Японии когда было или что-то, на атомных станциях повергает меня в какую-то вот, просто депрессию, страх и все такое. Поэтому, когда я получил эту новость, ну, реально я очень взломался. Вот потом получил информацию, что пожар потушен и немножко успокоился. Поэтому не волнуйтесь, однако тревога моя сохраняется. В Украине 4 атомных станции, в России там их навалом, то есть на самом деле в бывшем Советском Союзе огромное количество энергоблоков на атоме, вот. поэтому каждый из энергоблоков представляет себя потенциальную опасность. Шанс Шандарахнет, мало не покажется, будет такой Чернобыль, поэтому, ребят, пожалуйста, с атомом будьте наиболее аккуратно, будьте вообще, говорит, друг с другом аккуратнее, а с атомом тем более так, что потом мало не покажется. Из России массово уходят иностранные компании. Список можно читать до вечера, вот я здесь его вам покажу на экране, да, но вы сами можете найти его в интернете, вот. Значит, что здесь такого ужасного? Ужасно то, что в этих иностранных компаниях работают российские люди, россияне, поэтому всем нам необходимо поддержать этих людей, вот, вот что я. поэтому, что я решил? Я сейчас вот в своем клубе физтех где я, выпускник физтеха, да, объявил вот историю. Все, кто физтехи, кто учился со мной, все, кого уволили, пожалуйста, пишите мне в директ или пишите мне в телеграм, я рассмотрю вас на принятие в свои проекты, потому что некоторые проекты я именно сейчас стартую именно для того, чтобы ну, собрать людей, оставшихся без работы. Пока буду работать только с физтехами. Значит, правительство тоже принимает кое-какие меры, то есть Белоусов заявил, о том, что иностранные компании, которые уходят сейчас из России в силу обстоятельств, могут передать траст, то есть доверительное управление своей компании, свои людям российским компаниям, уйти временно, чтобы потом вернуться, но ну, это вот такой вот путь. Я никогда не видел, что чтобы кто-то уходил временно, чтобы потом заходить, если уходя, уходи, но тем не менее, хочу отметить, что правительство России применяет, ну вот, вот самые экстраординарные, самые нетрадиционные какие-то меры для того, чтобы хоть как-то, хоть как-то сгладить вот этот исход. Госдума в первом чтении приняла экстраординарные меры по гибкости, которые могут теперь проявлять правительство или, соответственно, субъекты РФ или даже муниципалитеты то есть изменение существенных условий контракта, предмет, цена, сроки, порядок оплаты и прочее, да, такую гибкость, или продлевать своим там решением лицензии и так далее. С одной стороны, нормально, потому что, знаете, если надо проводить множественные тендеры, чтобы закупить недостающие лекарства, да, а люди в это время страдают, может быть, умирают, то это правильно и так должно быть. С другой стороны, мы переходим в стадию ручного управления. То есть больше не законы или системы будут влиять на то, как мы работаем, да, а решения конкретных людей, что породит соответствующие замедления, проволочки, может быть, усилить даже коррупцию и так далее. И вот что еще, массовые запросы на то, как там живут в Северной Корее отмечены на Яндексе. Да-да, эти запросы живут, потому что люди интересуются, а как там Северной Корее, а как на самом деле. В Северной Корее, знаете ли, многое чего недоступно из того, что доступно всем по миру и было доступно нам. Сегодня я не знаю, что завтра нам будет доступно. Может быть мало чего. Ну, точнее так: то, что мы произведем своими руками, точно будет доступно. То, что нам дадут дружественные страны, тоже будет доступно. Но я не знаю, сколько у нас будет недружественных стран. Поэтому с одной стороны это плохо, но я вас надеждой: это будет шанс наш с вами построить все недостающее своими руками. То есть предприниматели и бизнесмены, которые основывать будут бизнес именно сейчас, в эти времена, получают феноменальный шанс построить свои компании. Да, будет тяжело, но на этом тяжело, вырастут новые компании бизнеса и тот, кто имеет предпринимательское начало, ребят, ну, реально может реализовать себя как предприниматель. Дерзайте. Я тут накупил как-то акции Яндекс, а тут новый. Яндекс предупредил акционеров о риске дефолта из-за приостановки торгов его бумагами. И я, честно говоря, просто расстроился. Дело в том, что Яндекс — это цифровая инфраструктура России. Это настолько важно, это кровеносные сосуды, это кровеносные сосуды в стране, И если эти кровеносные сосуды информации будут пережаты дефолтами, разными там вот этими всеми вот штуками, ну, не знаю, будут зажимы, будут... Знаете, что такое инфаркт? инфаркт, это когда вот что-то там пережимает, зависает и, и все, и человек под угрозой смерти. Вот угроза Яндексу, это угроза вообще всем нам, потому что мир не может сейчас существовать при пережатах вот этих вот информационных инфраструктурах. И, конечно, эта новость меня сильно взволновала. Помните, что такое было доцифровое мракобесие без сайта госуслуг, без этих всех единых окон, помните? эти бесконечные хождения по каким-то кабинетам за согласование, там, когда каждая бумажка, все, без бумажки ты какашка, помните? Я очень помню. Ну, пожалуйста, смартфоны отключат, если там Apple ведет санкции и так далее. Ну, что-то придумал, у нас же есть эти дисковые, помните, там, ну, палец, правда, натирала, блядь. ну, ничего, звонить можно было, да? Это нормально. А вот если отключат вот интернет и Яндекс, я не знаю, что я буду делать. В прошлый раз я советовал вам купить просевшие акции. Многие писали мне, что на Лондоне закрыли торги, российская биржа не открывается. Очень многие пишут мне, так как же купить? Ребят, сообщаю вам, что сегодня только на внебиржевом рынке есть возможность купить бумаги через специализированных брокеров, которые схлопывают сделки. Дело в том, что если сейчас открыть московскую биржу, маржин колы у огромного количества участников рынка просто обрушит рынок. Поэтому, регулятор принимает сейчас решение на внебиржевом рынке схлопнуть вот эти вот маржин колы то есть вот поэтому торги на биржах откладываются, откладываются, откладываются. То есть, ну, в принципе, ожидается, торги все-таки будут 7 марта, но опять они могут быть отложены. Поэтому сейчас я тоже что делаю? Я нахожу те, кто на не, вне биржевом рынке могут мне поставить эти бумаги. И Знаете, что я там нахожу? Например, российский квазы-суверенный долг, российские, это облигации Российской Федерации с дисконтом 60%, то есть это чистые деньги в евро с дисконтом на 60%. Ну, конечно, я сейчас буду брать, но предупреждаю, доступность этих инструментов, она только ну, для таких, для больших чеков, у кого очень большие суммы и так далее. Если у кого-то есть большие суммы, напишите мне в YouTube, вот здесь вот комментарии, я их вычленю и, возможно, сделаю вам приглашение, чтобы вы присоединились со мной на эти сделки. это, конечно, важно. Яндекс, там, гибкость правительства, там, все, все это важно. Но самое важное вот в чем. Дальнейшая эскалация напряженности приведет к дальнейшему ухудшению, к погружению нас в мракобесие, из которого мы только выбрались и вот опять. Да? Поэтому я очень хочу чтобы стороны сели за переговоры и договорились о новом каком-то мироустройстве, где мы будем искать созидательность, где мы можем благоустраивать свою жизнь, а не втыкать друг другу пики и смотреть, как соседу больно, и думать, давай воткнем дальше. Я хочу, чтобы вы знали это, что все выпуски, которые я делаю для того, чтобы повысить вашу осведомленность, но чтобы через осведомленность не дезинформировать вас, не создать ложные иллюзии. И мои выпуски содержат обязательную успокоительную пилюлю, чтобы вы реально обрели не просто успокоение типа, а пофиг там, что будет, нет, а обрели мощную силу из алгоритмических последовательных шагов. Что сделать, чтобы сохранить трезвость ума и способность пережить этот кризис и перейти к созидательному будущему. Напомню вам следующее. Что если мы будем размножать хорошее вместе, то плохому просто не останется места. И на этой ноте я бы хотел завершить этот выпуск. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду.